Этот сеанс гипноза называется «Бросаю курить раз и навсегда». Приглашаю вас убедиться в силе прямого внушения. На протяжении этого часа получите эффекты в самых отдаленных уголках вашего подсознания. Прежде чем мы начнем, я попрошу вас внимательно настроиться и послушать инструкцию. Эта лечебная программа состоит из трех обязательных частей. Первая часть – это подготовка перед погружением. Все, что я вам говорю сейчас – это и есть подготовительная инструкция. Здесь обратите внимание на ощущения, которые сейчас присутствуют в теле. Это важно. Вторая часть – это погружение в транс, она включает расслабление и настройку внимания перед внушением. Для полного вовлечения подсознательных ресурсов важно, чтобы вы хорошо расслабились и настроились на предстоящую работу. Все, что от вас требуется, это просто внимательно слушать инструкции и максимально следовать им. Попрошу выполнять действия именно в такой последовательности, которая будет вам предложена. Очень важный момент в нашей работе – это доверие. Что значит довериться? Это значит открыться. Это значит, что не стоит пытаться контролировать этапы погружения в гипноз умом, либо ускорять, усиливать эффекты транса. Не старайтесь вызывать какой-либо результат, эта работа не требует волевых усилий с вашей стороны. Вместо этого просто доверьтесь, и все произойдет естественным образом. Достаточно внимательно следить за моим голосом. Следуя подготовленным установкам, вы обязательно получите ожидаемый результат. Находясь в этом моменте, просто отбросьте все сомнения и полностью расслабьтесь. Позвольте своему телу стать мягче и спокойнее. Представьте, что от вас требуется сдать экзамен на расслабление. Чем глубже вы расслабитесь, тем выше будет ваша... Оценка. На протяжении всей нашей встречи буду мотивировать вас. Постараюсь подчеркивать то, что у вас вышло хорошо. Также буду обращать внимание на то, что вы можете сделать еще лучше. Просто участвуйте в этом. Все, что от вас сейчас действительно требуется, так это максимальное сотрудничество. Попрошу вас искренне довериться. Доверяя, вы как бы открываете доступ к наиболее глубоким слоям подсознания, к своей душевной сути всего лишь мгновение доверия и давно забытые воспоминания начнут отображать потерянные части прошлого. Увидите потайные уголки своего внутреннего мира. Начнете меняться глубинно, раз и навсегда. Изменения происходят раз и и навсегда будете становиться лучше, устойчивее и целенаправленнее. Лучше, устойчивее и целенаправленнее. Прослушав всю аудиозапись от начала до самого ее конца, Получайте максимальный результат от этого сеанса гипноза. Помните, именно вы искатель сокровищ, а мой голос это всего лишь проводник. Постарайтесь сделать так, чтобы мое присутствие рядом расслабляло вас еще больше. Это позволит получить дополнительный терапевтический эффект. На протяжении всей встречи концентрируйтесь на внутренних ощущениях. Обращайте внимание на все переживания, которые будут происходить в вашем теле во время сеанса. Это могут быть как обычные физические ощущения легкости или тяжести. Так и не совсем обычные в виде волн, вибраций и даже пульсаций в определенных участках тела. На мгновение абстрагируйтесь и станьте сторонним наблюдателем. Словно все, что происходит у вас внутри, к вам уже не имеет отношения. Не старайтесь анализировать слова внушения, они не несут прямой смысл. На время работы освободите разум от стремления всюду выникать и пытаться разобраться в происходящем. Когда в голове появится легкость и пустота, Просто концентрируйтесь на этой свободе. Помните, что на протяжении всего сеанса владеете своим телом, точно оцениваете происходящее, а по окончанию этой аудиозаписи в памяти останутся лишь ключевые установки. Третья часть аудиозаписи – это программа против курения. Это ключ к уже проведенной части внушения. С момента полного прослушивания специально подготовленного текста, программа ухода от никотина запускает внушение на подсознательный уровень. Устроенное внушение направлено на отвязку психологической зависимости. Привязки зависимости будут устранены на всех уровнях подсознания. Вы полностью выбросите влечение к никотину. Сделайте это легко и просто. после чего сможете себя свободно чувствовать в ситуациях, где применяют и употребляют никотин, где есть дым табака. Освободитесь от влечения к сигарете, сделайте это свободно и естественно. Вы интуитивно почувствуете, как стирается и соблазн покурить. Ощущения легкости, уверенности и свободы постепенно заменят подсознание и влечение к сигарете. В любой ситуации, где раньше вы нервничали и хватались за сигарету, будете чувствовать себя легко, уверенно и спокойно. Даже если вам прямо в лицо будут пускать табачный дым, вы будете удивлены той устойчивости, которая сохраняет вас. Полное прослушивание этого аудиосеанса устраняет привычку закурить в неудобном месте. Даже если после этого Сеанса все-таки задумаете выкурить еще несколько сигарет, они будут лишь усиливать закрепленные внутри вашего подсознания изменения. Если по каким-либо причинам вы надумаете продолжить курение, это лишь будет усиливать внутри вас отрицательные ощущения. Будет делать это до тех пор, пока вы не выбросите последнюю папиросу. Табак будет отвращать и нервировать вас сильнее. С каждой выкуренной сигаретой все сильнее и сильнее. Чтобы вы понимали абсолютно все, что напоминает для вас курение. Даже современные заменители табака со временем перестанут волновать вас. Это очень мощная установка. Я знаю, как все это провести и внушить на подсознание. Я делал это много раз с разными людьми. Прошу вас просто довериться и следовать моим инструкциям. Эту программу лучше прослушать последовательно и полностью. Для надежного и качественного закрепления внушения аудиозапись лучше прослушивать целиком, от начала до последней минуты. Прослушивать лучше от начала до последней минуты. Итак, перейдем к следующему этапу нашей работы, к расслаблению. Теперь представьте, что вместе с дыханием в вашу голову входит прекрасный свет. Прекрасный яркий свет. Позвольте этому свету разлиться вниз по всему вашему телу. вниз и глубже, наполняя все ваше тело плотным ярким цветом. Почувствуйте успокаивающее действие этого мощного потока. Когда начнете в него всматриваться более внимательно, В ответ получите умиротворение и покой. Свет помогает расслабиться вашему телу и постепенно передает это расслабление вашему сознанию. Он также расслабляется. Просто разрешите своему сознанию в голове распространить пустоту и легкость восприятия. Скорее всего, вы уже сталкивались с этими ощущениями. Когда-то, когда вам было хорошо и приятно, погрузитесь вновь в лучи этих воспоминаний и расслабьте тело еще больше. Разрешите своему сознанию успокоиться в этом моменте и стать естественным. Полностью отпускайте мысли, мелькающие в голове, позволяйте этим мыслям покинуть вас и забрать с собой напряжение. Представьте, что вы наблюдаете за своими мыслями. Если понимаете, что мысли рядом, просто делайте вид, что не замечаете их. Остановитесь прямо сейчас, в этом моменте. Все логические процессы, которые связывают ваши мысли в длинные идеи, остановите их. Все свободно возникающие в уме ассоциации – Вкладывайте в голове в виде ярких образов. Все то, что прямо сейчас хочет ворваться к вам и побеспокоить, заворачивайте в пелену памяти и мысленно рассеивайте бесконечность. Просто знайте, что весь приятный свет обладает мощным очищающим действием. Вы даже можете сделать весь свет вокруг вас еще ярче и приятнее. Просто представьте, как этот свет преломляться сквозь белый плотный туман, туман, который обволакивает вокруг все ваше тело, он обнимает все тело и окутывает вас в мягкое приятное расслабление. Словно заворачивает в любимое одеяло, теле становится легко и комфортно. В теле при этом становится легко и комфортно. Ощутите этот комфорт всем объемом своего тела. И сейчас, когда вы хорошо и очень качественно расслабились, мы проверим, насколько глубоко проникло это спокойствие. Для этого я попрошу вас через несколько мгновений разрешить мне прикоснуться запястью вашей правой руки. Мысленно разрешите это. Мне необходимо это сделать, чтобы убедиться, что ваше тело наполнено необходимым уровнем расслабления, и вы готовы двигаться дальше для того, чтобы принять с лечебной целью специальное внушение. Просто мысленно разрешите прикоснуться мне к вашей правой руке и словно приподнять ее. Сделать это, чтобы проверить степень расслабленности. Вы можете полностью контролировать свою руку и даже пошевелить ей. Но сейчас не стоит этого делать. Пускай рука остается такой же расслабленной, как было до этого момента. Я возьму вашу руку и проверю это расслабление. Ваша задача мысленно прочувствовать это прикосновение. Возвращая вашу руку в исходное положение, расслабление тела становится еще глубже, еще приятнее. Фокус внимания сосредоточен на легкости и комфорте, присутствующем во всем вашем теле. Сознательно вы можете ощущать любые прикосновения к телу, но только подсознание может интуитивно понять мое прикосновение. Оно пройдет неожиданной волной спокойствия прямо сейчас, разлившейся внутри вас. Оно пройдет неожиданной волной спокойствия, прямо сейчас разлившейся внутри вас. вы делаете все честно и правильно и у вас есть все необходимое время чтобы ощутить это касание после чего вы можете просто насладиться ощущением покоя и удовольствия внутри вашего тела. Очень хорошо, вы делаете все правильно. Сейчас, когда вы полностью готовы к предстоящему внушению, попрошу вас мысленно зажечь последнюю сигарету. Я буду вести счет, и на каждую новую цифру попрошу вас в своем уме делать затяжку. Чтобы последняя сигарета полностью закончилась, вам следует сделать 10 тяг. Итак, мысленно прикуривайте последнюю сигарету и мы Начинаем. Один. Первая затяжка. Затягиваясь первый раз, помните самое первое знакомство с сигаретой. Посмотрите ситуацию, где это было и что подумали в этот момент. Представьте, как это событие в дальнейшем изменит всю вашу жизнь. Внимательно проследите, в какую сторону. Будут направлены эти изменения. Обратите внимание, что внутренне оборвалось, когда вы впервые закурили. 2. Вторая тяга. Попрошу вспомнить первый случай, когда в голову пришла мысль, что курение это не всерьез. Возможно, в тот день была готовность поспорить с кем-то и доказать, что вы просто балуетесь сигаретой. то в любой момент сможете отказаться от сигареты, бросить курить без оглядки. Вспомните этот момент. Три. Третья затяжка сейчас представьте реакцию на курение, самого важного для вас человека, который не хотел бы видеть вас слабым и зависимым. Представьте реакцию человека, который желает вам всего хорошего, желает здоровья и отличную память. Это человек, возможно, вкладывал в вас некие надежды и хотел, чтобы вы достигли в своей жизни самых высоких вершин. Но почему-то оправдать возложенные на вас надежды в тот раз не получилось. Так почему бы не сделать это заново? Мысль о сигарете просто начала сжигать ваше время, время вашей жизни. Причем самое ценное время, время, когда вы должны понимать что-то важное. Сжигать это время. Сигарета сжигает это время дотла. Время, когда следует понимать что-то важное, важное для себя. То, что происходит с тобой, это уходит по причине сигареты. Четыре. Четвертая затяжка. Здесь можете вспомнить все моменты, когда под рукой не оказалось сигареты. Но очень хотелось курить. Возможно, в тот момент вам даже пришлось отправиться на поиски курева. Вам пришлось просить табак у друзей или даже незнакомых людей. Просить табак у незнакомых вам людей. Вспомните именно те ощущения, которые испытывали перед тем, как рука взяла сигарету у совершенно незнакомого человека. 5. У вас осталось всего лишь половина сигареты тяжко. Вы ждете, ожидаете уединение с сигаретой, потому как место, в котором вы сейчас находитесь, с сигаретой в руке, запретное. Попрошу найти в памяти, и вспомнить такое место. Детально вспомните это место, где курить было нельзя по каким-то причинам и обстоятельствам. Вы просто запрещаете это делать себе. Прямо сейчас запрещаете курить. Место не позволяет. Дальше очень тяжело курить это запретное место. Шесть. Шестая затяжка, здесь просто вспомните себя, когда уже присутствует волнение и понимание, что сигарета для вас становится обузой. Эта несерьезная, казалось бы, увлекательная игра перешла в обычную зависимость. Вы уже понимаете, что присутствует привыкание, есть даже физические признаки табачной абстиненции. Но пока еще продолжайте курить. Пока. Продолжайте. Курить. Уже не желаете этого, но... Еще продолжайте курить. Уже не желаете этого, но ваше решение бросить находится словно в взвешенном состоянии и продолжаете курить автоматически. Вспомните, как вы уже подыскиваете метод, который поможет расстаться с сигаретой эффективно. Подыскиваете, но решение продолжаете откладывать. Оно продолжает быть в взвешенном состоянии и продолжаете курить автоматически. 7. Седьмая тяга, вы расстроены. Что-то не получилось и не вышло, как хотелось бы. В голову приходят мысли, что сигарета, как и раньше, может смягчить это огорчение. Вы курите, но легче не становится. Огорчение по-прежнему остается с вами. Тревога присутствует и даже нарастает. на какой-то момент она становится очень большой, очень значимой тревога остается с вами, пока курите восемь Восьмая тяга. Вы понимаете, что много работаете от этой загруженности, словно перегружены стрессом. Понимаете, что планируете свой день как-то не так, словно не успеваете. Выкуриваете в надежде, что сигарета решит этот вопрос, но нагрузка не уменьшается. Табак дает временную стимуляцию, но не устраняет это препятствие. Сигарета лишь крадет время, которого и так не хватало. Сигарета крадет ваше время, которое и так отсутствует. Вы перегружаете себя. Вспомните момент, когда подумали, что на ваши плечи легла самая высокая ответственность, а вас никто не понимает и не поддерживает. И лишь сигарета в этот момент становится тем безотказным другом, к которому хочется обратиться. Все беды мира сваливаются одновременно на вас, и вы одиноко стоите сигаретой, и жалеете себя слабого и подавленного, но по факту получаете лишь сигарету и ее дым. Остаетесь сигаретой и ее дымом, по факту. 9 девятая тяга вам не хочется уже курить вы курили уже достаточно много но продолжать это делать потому как это требует ситуация этого требует ситуация вы бы рады продолжить этот диалог без сигареты но волнение перед словами настолько Сильное, а разговор крайне напряженный, и вам приходится курить, вы автоматически достаете очередную сигарету и прикуриваете, хотя курить уже совсем не хочется, автоматически курите, хотя курить не хочется, этого требует напряжение внутри, напряженная ситуация. 10 И вот уже последняя тяга, наверняка вы слышали о вреде никотина и о раке легких И в вашей жизни обязательно были моменты, когда в голове как-то самим собой складывались мысли о том, что иногда люди уходят. В голове даже... Где-то проскользнула мысль, что сигарета делает этот уход неестественным и даже болезненным. Вспомните тот момент, когда вы усилием боли пытались выгнать эту мысль из своей головы. Вспомните. Сейчас просто подумайте, что все те ситуации, в которых удушающий дым носили неестественный или вынужденный характер. А истинная потребность всегда оставалась быть здоровым и чистым человеком. Истинная потребность вашего внутреннего я, вашей души оставаться здоровым организмом и чистым человеком свободным от неестественного напряжения и угрызений совести. С сегодняшнего дня вам предоставляется такая возможность и вы принимаете ее самыми добрыми намерениями и мощной верой в лучшее будущее, где вы полны сил, энергии, радости жизни. Никотин не может остановить и блокировать это сильнейшее желание. И побороть естественную потребность человека быть лучшим. Никотин не способен побороть естественную потребность человека быть лучшим. Не имеет значения сроки количества выкуренных до стабака, так как изменения, происходящее прямо сейчас на самом тонком глубинном уровне вашей души просто не дадут вам больше повода испытывать на себе тяжесть некостиновой зависимости. Сейчас обратите внимание, что эта установка не включает страх и запрет на курение табака. Этот сеанс гипноза освобождает подсознание от зависимости. Даже если однажды в какой-либо ситуации вы окажетесь наедине с сигаретой, возьмете ее в руки, немного помнете, возможно, пригубите. Прежде чем зажечь ее, вы вспомните именно эту сигарету, которую вы курили сегодня на этом сеансе, и будете знать, что всегда курить вам ее придется в 10 затяжек. Попрошу вас выбросить все отрицательные мысли из головы и сделать в голове пусто и светло, пусто и светло, пусто, вакуум, свободное пространство. Я буду вести счет от 10 до одного в обратном порядке, подобное трансу. Полностью вырезаете все эти ситуации из своей прошлой жизни, выбрасывайте их в сознание, начисто устраняйте все психологические привязки сигареты из вашей головы. Вы полностью освобождаете образ нового себя от этого влечения. Вычеркиваете все, что вас держит рядом с табаком, все, что заставляет вас желать курить с этого момента, теряет интерес. Я поздравляю вас. Сегодня вы успешно прошли все три этапа этой программы, направленные на избавление от самой сильной психологической зависимости к табаку. После этой встречи ваше влечение к табаку уходит словно истощается. В самое ближайшее время полностью ощутите освобождение и радость свободы. Напомню, что никотин в любой форме был и остается биологическим токсином для вашего организма. Употребление табака ведет к неизбежным последствиям и ухудшению качества вашей жизни. Но с сегодняшнего дня вы будете всегда думать о себе только хорошо и положительно. Вы полностью здравомыслящий человек, вы будете всегда думать о себе только хорошо, только положительно. Вы сильный и здравомыслящий человек. От слова «мыслить» – «здорово», «здоровье», «для здоровья» и «на здоровье». 10. Девять, восемь, семь, шесть, пять. Вы на полпути пути, к полному возвращению. Привычное состояние Четыре, три, вы сильный человек, вы свободный человек, свободный от никотиновой зависимости и влечению к табаку. Спокойно выбрасывайте напрягающую у вас сигарету, выбрасывайте уверенно и легко. Выбирайте счастье, выбирайте радость. У вас получится это сделать без помех. Два, один. Скоро вы вернетесь к своим повседневным делам и ощутите, как легко вы можете концентрировать свое внимание, насколько вы преобразились, освежились, стали спокойнее. После этого сеанса гипноза, теперь мысленно вернитесь в то помещение, где вы прослушиваете этот аудиосеанс, откройте глаза, обратите внимание, что чувствуете себя спокойно, легко и уверенно, просто позвольте этому всему остаться в вашем сознании и быть с вами. На канале студия прямого вы можете найти больше сеансов гипноза. Мои программы направлены на улучшение качества вашей жизни и настройку психологической функции. Сеанс провел врач-гипнотерапевт Максим Величко. Благодарю за внимание, всего хорошего, желаю вам здоровья и удачи. Не забудьте подписаться на канал.